Ты отправляешься в 1960 год. Именно здесь, 13 марта, 15.30, по земным меркам, ты совершил парадокс и кардинально изменил жизнь многим людям. И какие, по-вашему, должны предпринимать меры, не имея вспомогательных приборов и даже информации? На подготовку подсудимый имеет несколько десятков секунд. Это вот ничего не беспокоит. Если куда предполагаю. Но какой вариант из тысячи? Ты справишься. Спасибо, друзья. Я обязана справиться. Ради вас всех. Ради всех моих верных друзей. При тех, кого совершенно какую то боль, они не знают об этом. Я тоже хочу исправить. Разве стал тебя автопилот? Ох, да. Расило. Чистый воздух. Скорее всего, это Россия 20 века, судя по постройкам. Деревенька. Что-то очень знакомое. Не забудьте подписаться на официальный YouTube канал российского Доктор Кто, чтобы не пропускать новости и новые серии.